Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия я, Вика. Сегодня у нас разборчик. Разборчик вот этого вот кардигана. Сохранила я его уже давно, но все никак не доходили руки. И тут э, взяла в руки одну пряжу. Вот эту вот, Alize Baby Best. Я думаю, те, кто с ней работал, тоже восхитительные комментарии, какие у меня. По цене это бюджетная пряжа.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 можно только просто участвовать в розыгрыше в общем следите за новинками все полезные и нужные ссылочки под видео в описании почему именно эту пряжу потому что я начала вязать вот образец у меня скоро родится внук вот и я хотела кофточку детскую связать я эту пряжу брала специально для детских вещей и тут мне как бы вот и кстати обдумывала этот кардиган Перед этим, вот из чего бы, из какой бы пряжи его связать. Тут я начала вязать платочной вязкой. И думаю, попробую, какая я полупатентной резинкой. И тут я поняла, что этот кардиган должен быть из этой пряжи. Потому что на ощупь она шелковистая, блестящая такая. Ну, в общем, безумно приятная. Не знаю, девчонки, как она в стирке и в носке. Вот это вот кто имеет. Опыт работы с этой пряжей, пожалуйста, напишите. Ну вот пока, пока на первый как бы взгляд я бы связала его из этой пряжи вот такой вот кардиганчик. Кардиганчик простой, девчонки, если смотреть на крое. Сейчас я вам просто быстро расскажу. Изюминка в нем вот эти там рукава по сути три четверти, но они так как это резинка, да, такая подвижная. То они обвисают на на длину рукава я бы рекомендовала ориентировать основную деталь вот ширина от локтя до локтя это вот половина да вот я просто здесь нарисовала сгиб чтобы не рисовать целую спинку вот здесь вот в целой детали должна быть ширина от локтя и до локтя вот на это ориентируемся здесь длина Ширина по низу, это ширина бедер. Ну, здесь полуобхват бедер. Вернее, здесь половина ширины бедер. Если, допустим, 100, полуобхват это 50, и здесь у нас четвертинка, 25%. процентов, да, Напишем 25% от окружности бедер. Далее. Далее мы вяжем вот, вот этот скос, девчонки. Это если рассчитывать снизу. Да, это я, кстати, повторюсь. Я, кстати, в этом видео не говорила еще что вот такие вот скоростные мастер-классы они не рассчитаны для новичков. Это девочкам, которые вяжут, вяжут на заказ и не могут разобраться, как бы в построении этой модели, вот что зачем, где добав, добавлять, где убавлять. Вот для этих я объясняю вот такие экспресс-мастер-классы. Потом уже по вашим голосам мы уже решаем вязать ли такую вещь подробно или не вязать. Вот все мы знаем. Те, кто у меня давно, те знают, да? ну, Повторяю для тех, кто недавно на канале. То есть, вы свое мнение в любом случае можете написать. Если вы новичок, оставьте свой отзыв в комментариях. И я все ваши пожелания учитываю. Если их много, то я вещь вяжу от начала до конца и подробно. Итак, значит, что у нас здесь? Да, здесь у нас где-то 20 сантиметров этот скос. Как бы распределите по плотности вязания этот скос. Здесь у нас ширина рукава тоже где-то 20 сантиметров. То есть, по сути, этот рукав, он у нас находится на уровне, вот смотрите, у нее ручка согнута, вот он находится на уровне локтя, да? Это, я думаю, понятно, вот почему 40 сантиметров приблизительно здесь. Вот, далее, то есть, здесь нам нужно на 20 сантиметров по плотности рассчитать вот этот скос. Здесь у нас приблизительно для горловины, 5 сантиметров, и сюда еще 5 сантиметров, то есть если безгиба то 10 сантиметров ровных до горловины, а здесь у нас идет скос. Скос у нас достаточно крутой, да, вот эти 27 сантиметров. Предположительно, что это где-то по две петли, мы закрываем здесь, по 2 в начале каждого ряда. Могу ошибаться. Во-первых, это полупатентная резинка. Она немного сплющивается как бы в высоту. Вот поэтому и расширяется в ширину. Поэтому по 2 петли. Здесь То есть, неправильно я начала объяснять, я тут в общих фразах... Ну, в принципе, правильно, потому что нам, по сути, нужно посчитать от общей длины. Нам нужно отнять вот эти 40 сантиметров и вот на остаточную цифру, которая у нас до вот этой ровной части распределить вот это вот эти добавления я нарисовала так но там по модели я вижу здесь вот ровным вязанием 10 сантиметров и если от вот этой вот общей длины вы отнимете вот эти вот части свяжите 10 сантиметров то остальные допустим 30 сантиметров вы распределяете эти добавления эти добавления сколько у нас Здесь у нас, допустим, число 60, ну хотя бы не 60, а здесь, допустим, число 30. То есть здесь у нас будет 60 минус 30, всего вот здесь вот 30 сантиметров этот скос. То есть за 30 сантиметров в высоту вам нужно добавить 30 сантиметров в ширину. Но это сильно красивое у меня число получилось, обычно так не будет. Да, ну то есть понятно, да. Вот. Переднюю деталь мы дублируем только, набираем меньшее количество петель на 5 сантиметров. Вот посчитайте, сколько у вас по плотности получается от 5 сантиметров. И полностью дублируем эту деталь. То есть их две. Мы две дублируем. Вот. И вся как бы изюминка в кармане, как по мне. Потому что карман цель навязанный. Я оставлю под видео ссылочку. У меня есть подробный разбор как бы этого такого кармана, который привязывается, не пришивается потом и в центре сам карман карман связан ой, сам карман связан лицевой гладью, а подклад, как бы внутренняя часть кармана, то есть по основной детали он вяжется изнаночной гладью, и что мне кажется очень симпатично выделяет этот карман на общем фоне вот этого вот как бы пол полупатентной резинки Полупатентная резинка, я думаю, кто разберется в этих моих объяснениях, знает как ее вязать, я ее показывать не буду. Вот Обвязки здесь никакой по горловине, обвязка у нас потом уже по рукаву. Резинка 2 на 2 то ли подшита вовнутрь, то ли завернута наверх, это уже как бы на ваше усмотрение вот, низ оформлен вот вижу прям свой любимый способ тоже оставлю видео ссылку на видео в описании под видео как делать вот такой вот край у нас получается прекрасный из резинки один на один вот, ну и в принципе то и все по экспресс мастер-классу как бы детали вам нарисовала их три всего потом обвязка и вот такая вот интересная модель получается вот, девчонки, так что, вот такая вот пряжа, совершенно шикарная, на мой взгляд, и я больше чем уверена, я дальше буду работать, вот эту первую упаковку я взяла на детские вещи, но я обязательно что-то свяжу себе, так как я гиперчувствительный человек к разным укусам пряжи, то это, я думаю, это прям моё, что-то я из нее сделаю, всё, девчонки. В принципе, это все на сегодня, я с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока!